Здравствуйте! 4 января на календаре. Всю ночь шел дождь, а утром, о счастье, мы видим голубое небо. Срочно собираемся и идем гулять. Я приехала из солнечного региона, хотя и холодного. И скажу честно, что мне очень трудно привыкать к серому небу. И солнышку я радуюсь как празднику. Нужно пережить еще январь, и в феврале уже солнце будет гораздо больше. И весна уже не за горами. Уже набухли почки на сирене, я сейчас увидела. И посмотрите, вербочки уже почти распустились. Вот, им сделали такую прическу. Смотрится, конечно, красиво. Хотя, может быть, несколько неестественно. Но вербы могут быть разными. же как елки имеют право быть любого вида очень трудно но привыкаем в калининграде к платным парковкам в этом отношении здесь европа а вот в этом месте в скором будущем должен быть мост пешеходный на остров канта сейчас нужно сделать приличный крюк чтобы попасть туда хотя я уже боюсь что-то загадывать Потому что я вам рассказывала про то, что строят школу на артиллерийской новую, что строят онкоцентр. Так вот, сейчас с подрядчиком разорвали отношения, и когда будет закончена стройка, неизвестно. А при строительстве порта в Пионерском вообще украли полтора миллиарда из выделенных трех и шести. Так что не все гладко в этом королевстве. Вот и это красивое здание в виде шара. Тоже уже второй раз перестраивают что-то там. Никак не могут сделать. А я приглашаю вас прогуляться по набережной, которая носит имя Петра Великого, где располагается музей океана. Набережная благоустроена. Там очень красиво. Просто гулять можно совершенно бесплатно. Вход свободный. Ну, а если вы хотите зайти в какой-то павильон, что-то посмотреть, или подняться на борт судов, которые там стоят в качестве музейных экспонатов сейчас, то нужно купить билет. На мой взгляд, музей очень интересный. Вот это плавающий маяк. Я сегодня поучаствовала в вопросе и узнала, что в музее хотят сделать еще очень и очень много интересного. Вот это Витязь, он совсем недавно вернулся из реставрации. Приголя в этом месте такая широченная, мощная река. А на другом берегу там улица Портовая, там тоже очень много интересных мест. А это красавец Витязь. Советское научно-исследовательское судно. Но построен был немцами и достался нам в качестве трофея. Вот на этот маяк тоже можно подняться совершенно бесплатно. Вход свободный. Оттуда открываются красивые виды. Много экспонатов выставлены в совершенно свободном доступе. Можно походить, посмотреть. Красивые современные здания. А вот в этом круглом зданий, которые строятся, хотят сделать большой современный аквариум. Пока аквариум располагается вот в этом здании, и он совсем небольшой. Также там экспозиция глубины океана. Вот это такое переговорное устройство, интересные фотографии, В прошлом году на территории музея проходили праздники, такие как День длинной колбасы День селедки. Народу было много, не протолкнуться. Ну, а в обычные дни здесь не очень людно. А жаль, здесь очень много интересного. Можно посмотреть, чего вы не увидите нигде. И здесь очень и очень красиво. Еще одно очень интересное судно. Это космонавт Виктор Пацаев. Судно использовалось для исследования космоса. Сегодня там работает выставка в живописи Федора Конюхова. И вот она, калининградская погода. Набежала туча и пошел дождь. Единственный в Европе двухъярусный мост. У меня видео есть про него. С другой стороны, на улице Портовой, там продажа бэушных автомобилей происходит. А это подводная лодка. самолет который может садиться на воду за мостом калининградский порт виднеется видите там краны там тоже очень интересно туда трамвайчики плавают всегда об этом говорю вот такая вот маленькая подводная лодочка Различные виды оружия, конечно. Как без оружия у нас в нашем советском музее. И за что бы не запомнила, как это называется. Поэтому вот сняла двухавтоматная турельная какая-то установка. А это такой милый домик. Деда Мороза. А это привет. От теперь уже калининградских пенсионеров. Моя внучка бы сказала в этом месте ставьте лайки. Мне у нее учиться и учиться еще надо. Ей 5 лет. такой схематичный план. Посмотреть, где мы были, что мы смотрели. Еще там есть интересные экспонаты фонтан тут старинный, из камья Канта. Но фонтан сейчас на реставрации, поэтому я туда не зашла. Вот от сильного дождя, может быть, даже града. И ягодки все обвалились. Ну и опять дождик. Ну, местные ребятишки играют в футбол, и им ни по чем. Не Привыкли здесь все к дождям. Сначала мне было странно. Идет в Калининграде дождь, на него никто никогда не обращает внимания. Не достают зонты никто не бежит, никуда не прячется. Жизнь продолжается. А вот дождь разошелся не на шутку и даже пошел град. Вот такая переменчивая погода. Калининграде бывает в это время года, да и во все остальное тоже. Хотя сегодня дождя не передавали. И мы пошли даже без зонта. Ну вот такая она переменчивая. Калининградская дама, погода. Всем пока.